одно окно привет дорогие друзья мои многоуважаемые подписчики вот и подходит наш любимый долгожданный 2022 год знаете почему я решил поздравить записать видео потому что так подумал детские утренники уже прошли хочется такой атмосферу. вот слышите эту музыку я наверное даже не буду накладывать фон я хочу, чтобы фоном играла вот эта вот музыка. Интересно, как ее будет слышно. Вот. 2021 год в двух словах. Был очень интересный. Один из лучших годов в моей жизни. Несмотря на то, что был коронавирус. Всякая беда. Грядут большие великие планы на 2022. С 2222 годом. Я просто хочу. Немножко перед вот этими... Голубыми огоньками, перед комедий-клубами, перед, что было дальше этим шоу. Просто хочу поздравить вас. Вдруг я кому-то не позвоню. Извините, если кого-то забуду. Я обязательно за всех выпью немножечко шампанского. Я хочу вам пожелать... Стоп. О, О я хочу вам пожелать, др... Др... друзья, дорогие друзья, уюта внутри себя тепла внутри себя. Мы видим все вокруг, но не видим то, что у нас каждый год с самого рождения с нами. Это мы. Взгляните, загляните себе вовнутрь, внутрь себя, закройте глаза, Вздох, вдохните несколько раз и вот почувствуйте себя, нащупайте те самые проблемы, больные места, которые нужно исправить или поработать над ними, или вообще вот найдите, копните хорошие моменты, которые вы не замечали в себе, и улыбнитесь, порадуйтесь, что они у вас есть, используйте самые лучшие качества свои, во благо чего хотите. Человечества, семьи, самого себя. Даже во благо бродячего пса. Вот. Я хочу в 2022 году продолжать свой канал на ютубе. Хочу развиваться и хочу, чтобы вы развивались вместе со мной. Дичь, конечно, можно посмотреть, но нужно смотреть и хороших, добрых людей вот не хочу я расставаться с камерой. Сказал, короткое видео будет, но не получается. У меня тут, кстати, этот мангал уже горит. Шашлычок буду жарить в квартире. Ладно, вы что, поверили даже уже даже? Ха, смотрите, это же, это же, блин, это шоу. Будьте уверены в себе, в своих силах. Как вот недавно у Коржа интересный альбом вышел у Макса, Максима Коржа, да? Знаете Максима Коржа? Там такие слова у него были, типа «Тот, кто был никем, станет всем». Поэтому не отчаивайтесь, никогда. Не забывайте, что черным, черной полосой никогда ничего не заканчивается. Никогда. Наступит та самая белая полоса, которую не затмит ни одно пятнышко, ни одна черная полоса. Даже, когда наступают такие моменты ежесекундные, ежеминутные, моментальные, малюсенькие, что грустно, не, не, не отобьет ничего. Вы, вы, вы поймете, что грусть — это даже хорошо. Даже черная полоса — это белая полоса. Такая философия. Поэтому я вас очень обнял, забыл сказать, о, я Мешков, или как я там говорю, о, привет, о, привет, я Мешков, это на начало будет, или мне будет лень, и я никакого там монтажа особо делать не буду, потому что хочется отдохнуть сегодня уже от этих работ, правильно, мы же заслужили, все, удачи.